Уважаемые коллеги, добрый день. Рассмотрим вопрос ответственности ответственных инициаторов и затронем вопрос ответственности университета. В настоящее время в университете действуют два регламента, регулирующие порядок заключения и исполнения договоров в университете. Это регламент заключения и исполнения договоров в Тюменском государственном университете, утвержденный приказом ректора 26 ноября 2019 года номер 895-1 и регламент инициирования и оформления договоров с поставщиками и подрядчиками, предусматривающих финансовые расчеты сторон в части соблюдения законодательства в области финансов и бухгалтерского учета в Минском государственном университете, утвержденного приказа 9 августа 2019 года номер 566-1. В каждом из указанных регламентов установлена ответственность руководителя ЦФО и ответственного инициатора. Остановимся поподробнее на кто же такой ответственный инициатор. Ответственным инициатором в соответствии с регламентом, утвержденным приказом ректора 26 ноября 2019 года, номер 895-1, являются работники университета, уполномоченные инициировать оформлять, получать, представлять а, договоры, первичные учетные документы, осуществлять дополнительный текущий контроль указанных документов. А, указанные регламенты также определяют полномочия и ответственность руководителей ЦВО и инициаторов. А, стоит отметить, что ответственные инициаторы не наделены правом подписания договоров от именно университета. Первичных учетных документов, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета. Перечень ответственных инициаторов подлежит утверждению приказом ректора, курирующего проректора и иного должностного лица, уполномоченного подписывать приказы. Подписывать договоры от имени университета, ректоров, руководитель ЦФО или иные лица, их замещающие, на основании приказа и доверенности. Итак, после прохождения, повышения квалификации и получения слушателями соответствующего документа выразователям, образование Должностные инструкции работников, назначенных ответственными инициаторами, будут дополнены в части функциональных обязанностей ответственного инициатора и, соответственно, ответственности за неисполнение этих обязанностей. Ответственность инициаторов руководитель ЦФО указана в регламенте 895-1 в разделе в столбце «Ответственность» по каждому виду договора. Хотелось бы выделить основные, основную ответственность, касающую руководителей ЦФО и ответственных инициаторов. Итак, на руководителей ЦФО возлагается ответственность за обоснованность выбора способа закупки у единственного поставщика, целесообразность заключения договора и обоснование начальной максимальной цены договора, соблюдение финансово-экономических интересов университета, соблюдение сроков подписания договора, полноту и своевременность соблюдения контрагентом своих обязательств по договору, своевременное доведение информации о неисполнении контрагентом своих обязательств по договору до работников управления правового обеспечения и имущественных отношений для принятия соответствующих мер за своевременную приемку товаров, работ, услуг, подготовку документов по приемке товаров, работ, услуг, а также за соответствие принятых товаров, работ, услуг условиям заключенного договора а также за организацию контроля за исполнением договоров. Ответственный инициатор несет ответственность за предоставление недостоверной информации прилагаемых к договору документов, за неосуществление контроля за своевременным возвратом контрагентом контрагентам, подписанного и скрепленного печатью при наличии таковой экземпляра договора и всех приложений к нему, несвоевременное предоставление подлинника договора на регистрацию, за несоответствие ранее согласованного договора, представленному на регистрацию экземпляра договора. За отсутствие контроля за ходом исполнения договора, подготовку документов по приемке товаров, работ услуг. За несвоевременное информирование руководителя ЦФО о недалежайшем исполнении или неисполнении договора. За принятие к исполнению договора в нарушение положения регламента, в результате чего был причинен ущерб университету. В данном случае в дополнение к дисциплинарной ответственности может последовать и иная ответственность, например, материальная. За ненадлежащее и несвоевременное оформление догов... документов об исполнении договора – это актов, счетов и иных документов, подтверждающих исполнение договора. Несоблюдение требований, предъявляемых к обоснованию начальной максимальной цены. Требования к обоснованию начальной максимальной цены договора содержатся также в регламенте за несвоевременную передачу информации о заключенном договоре с физическим лицом управления по работе с персоналом в целях а, соблюдения действующего законодательства об обязательном пенсионном страховании Российской Федерации. Перечисленные нарушения в дальнейшем могут негативно сказаться на репутации ВУЗа, а также в последующем привлечении гражданской паровой или административной ответственности университета и его должностных лиц, в частности, отдельно остановимся на договорах об оказании услуг с физическими лицами. В соответствии с федеральным законом от 1 апреля 1996 года номер 27 ТРФЗ об индивидуальном пенсионифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Страхователи, то есть университет, обязаны представлять органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации ежемесячно не позднее 15 числа месяца Следующего за отчетным месяцем сведения по форме СЗВМ. Таким образом, ответственный инициатор, запуская на согласование договора с физическими лицами, услуги, по которым фактически уже были оказаны или оказываются в настоящее время, то есть период согласования договора до момента его регистрации, приводит к тому, что уполномоченные лица университета за предоставление в пенсионный фонд соответствующих отчетов подают информацию о заключенных договорах не своевременно. На основании статьи 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо университета может быть привлечено к административной ответственности по факту нарушения требований, предусмотренных законом о персонифицированном учете в виде административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Размер штрафа указан за один случай, то есть если предоставлена информация о пенсионных по нескольким договорам, или не предоставлено, несвоевременно по причине позднего запуска договора на согласование страх умножается на несколько, на соответствующее количество договоров. Далее, что касается порядка привлечения к дисциплинарной ответственности. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статья 192, за совершение дисциплинарного проступка то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам по его вине, возложенных на него обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания, замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. При выявлении факта совершения работникам проступка, в частности нарушения требований регламента и иных локальных актов университета, регулирующих порядок заключения и исполнения договоров, создается комиссия для проведения служебной проверки в целях подтверждения факта нарушения, и обстоятельств, повлекших это нарушение. В рамках служебной э, проверки с работника запрашиваются письменные объяснения. Непредоставление работникам объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Э, комиссия комиссии изучаются объяснения работникам, проверяются обстоятельства, которые работник указывает в своих объяснениях, запрашиваются объяснения иных работников, располагающих информаций по указанным обстоятельствам. По результатам служебной проверки комиссия составляет акт, который, передает, который передается ректору для принятия решения о привлечении работников к дисциплинарной ответственности или, например, о направлении материала служебной проверки правоохранительные органы. Это, например, при обнаружении факторов и фактов по подписанию счетов об оплате актов, оказанных услуг, которые фактически не были оказаны, или акта приемки товаров или работ, которые также фактически не поставлены и а, не выполнены, или поставлены и выполнены не в полном объеме, или ненадлежащим образом, не соответствующие условиям договора. Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. По результатам аудиторской проверки, ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности не позднее двух лет со дня совершения проступка. За несоблюдение ограничений запретов неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не позднее трех лет со дня совершения. Днем обнаружения проступка считается день, когда стало известно о совершении проступка. В настоящее время в регламент, утвержденный 26 ноября 2019 года, 895-1 уже внесено четыре а, изменения. При ознакомлении а, с указанным регламентом просьба учитывать внесенные в него изменения. В ближайшее время планируется внесение еще а, некоторых изменений, а также объединение двух указанных а, ранее регламентов в один. А, поэтому распечатывая регламент... А, и работая с ним, не забывайте проверять актуальную редакцию регламента на официальном сайте университета, а также в СЭД. При выявлении фактов нарушения ответственного инициатора порядка заключения и исполнения договоров, такое объяснение, как «я не знал, не видел изменений», не освобождает от ответственности. Кроме административной ответственности, упомянутой ранее, хотелось бы Пару слов сказать о гражданской правовой ответственности университета, в частности договорной гражданской правовой ответственности. Договорная гражданская правовая ответственность наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору. А, какие могут быть применены гражданско-правовые санкции? Это компенсационные, возмещение убытков, реальный ущерб, беспущенная выгода, а также компенсация морального вреда и штрафные санкции, неустойка, штраф, Пени. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководителям ЦФО и ответственным инициатором может привести к наступлению ответственности университета как стороны по договору. Поэтому стоит внимательно относиться к разделу ответственности, который у нас содержит э, гражданский правовой договор, вот, э, о размере штрафов, условия э, применения штрафных санкций э, и также э, по срокам исполнения обязательств сторонами. У меня все.